Знаете, ребята, я долго думал над тем, что мне снять в очередном видео. Да, две недели думал. И знаете что? У меня не появилось ни одной идеи. Буквально месяц назад мне исполнилось 18 лет. И вы сейчас скажете. Чё п***ишь? из диш. Чё, Чё это-то запикивать, а? Чоп из диш. Как можно английский не знать? В шоке просто. И я подумал. Надо взрослеть. Хватит снимать всякое дерьмо! Всякое дерьмо здесь явно было лишним. Просто хватит снимать! Как вы знаете, или не знаете, я веду активную творческую деятельность и вне Ютуба. Я рисую, читаю рэп. Эй, hey ю! Не смеши босса! Бувик, б... рэпер! А -ха -ха -ха. Прости меня, босс! Прости! Спасибо, что воскрес! Также я снимаюсь в кино. Так, держи всех есть билеты? Да! Да, это я. Парень, который 6 лет в хоккей с прической иллюминат. А вы заметили, какая у меня запоздала реакция там? У всех есть билеты? Да! Надеюсь, мы вас услышим. Да, конечно. Конечно. Ребята, к вам в лигу можно? Парни, давно в хоккее? Красавчик! Как такой тормоз может играть в хоккей? Да, ребята, пора взрослеть. Проводим ритуал, чтобы стать взрослым. Я ее стер! Я взрослый. Я взрослый. Как Хватит снимать всякое дерьмо. Ап, ап, ап, если я взрослый, то я должен начать читать новости политики, ведь они наполнены серьезностью. Я как истинный взрослый человек должен быть в курсе всего того, что происходит в мире. Начнем. Елизавета II предрекла начало Третьей мировой войны в этом году. По словам Королевы, война необходима иллюминатам. В общем, с сегодняшнего дня я для вас новый Бувик. Бувик 2.0. Но я вас предупреждаю, буквально через неделю канал выйдет в трудовой отпуск. Как бы странно это ни звучало. Я учусь в 11 классе, и у меня ЕГЭ, к которому хоть иногда нужно готовиться. Ну, лучше подождать выход новых роликов буквально месяц, чем ждать их целый год. Тут впереди еще выходные, я планирую много чего для вас снять, так что до отпуска много так роликов еще выйдет. Ну, если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был я, как всегда. Пока-пока.